привет ребят я хочу вас пригласить на марафон возможности меня который состоится 6 мая этот марафон откроет вам новое качество вашей жизни новое качество самого себя в этом марафоне мы с вами поговорим что такое страхи откуда они почему они вас держат почему не отпускают что мешает вам раскапсулировать их, какие ваши действия приводят к одному и тому же результату, что даст вам этот марафон. После этого марафона вы узнаете, откуда у нас появилась еда, почему она так вас прельщает, почему не отпускает, почему эти эмоции так важны. Наверное, это не просто эмоции, это не просто привычка, это просто недопонимание, что происходит с вашим телом, когда поступает туда еда. Как поступила вообще еда, как она пришла в вашу жизнь, почему она настолько глубоко укоренилась, почему она мешает вам осознавать те вещи, которые лежат на поверхности. Обо всем этом мы с вами поговорим на марафоне «Возможности меня». После этого марафона у вас уже не будет прежней жизни. У вас она откроется другими красками. Вы увидите другую глубину. Вы выйдете новыми с этого марафона. Присоединяйся. Я жду тебя.